Друзья, всех приветствую! С вами Дмитрий Анцупов. И сегодня я отвечу вам, где же Галина Анатольевна. Куда она пропала, что с ней случилось, жива ли она здорова. То есть на самом деле не было практически ни дня, когда мне кто-нибудь в комментариях бы не писал и не спрашивал про Галину Анатольевну. То есть настолько этот герой канала Сансары полюбился зрителям, что все искренне переживают за ее судьбу. Но я смею вас заверить. С Галиной Анатольевной все хорошо. Все нормально, она жива-здорова. Более того, есть э, хорошие новости, о которых я вам в конце расскажу. Э, и расскажу, почему же она из медийного пространства на какое-то время выпала. Дело в том, что во время переговоров с родственниками, как вы помните, э, ей нужно было продать свою долю и купить какую-нибудь недвижимость уже для себя, домик или еще что-нибудь, квартирку. Так вот, одно из условий родственников как раз таки и было, это минимизация публичности данной истории. То есть родственники очень просили и хотели, чтобы это все не выходило в публичное пространство в очередной раз. И естественно, когда у меня, например, как у адвоката, как у адвоката стоит задача а, человеку в первую очередь помочь, то различные там просмотры, рейтинги, это уже все отходит на второй план. Естественно, мы на это согласились, и в публичное пространство Галина Анатольевна не выходила. Также я, кстати, не буду забирать все лавры себе. Последнее время Галина Анатольевна жила у добрых, сердобольных людей. Это тоже подписчики канала Сансары, которые прониклись этой историей, которые ее приютили. Она жила у них. То есть там люди, они пожелали остаться анонимными. Хотя я, в принципе, предлагал им также в ролике поучаствовать, и, потому что они действительно сделали большое полезное дело. Так вот, у них тоже имеется юридическое образование, они тоже... В Самое непосредственное участие прямое в переговорах принимали и даже смогли выбить цену побольше, чем мы планировали. Поэтому в этом плане с Галиной Анатольевной все нормально. И хорошая новость, которую я тоже хотел бы с вами поделиться, это то, что Галина Анатольевна наконец-таки купила себе квартирку. То есть да, это не дом, потому что дом все-таки это более хлопотно, это более затратно его поддерживать постоянно там за ним ухаживать, там огород, территория преддомовая и так далее. Это квартира в том месте, где она, в принципе, и хотела, с московской пропиской. Я, честно говоря, сам еще там не был. Галина Анатольевна сейчас активно занимается переездом, активно занимается э, новосельем и обещала как раз-таки на новоселье позвать ребята с канала «Сансара», позвать меня, чтобы уже показать домашней уютной обстановке, как эта история сложилась и закончилась. Поэтому на данном этапе мы все можем лишь за Галину Анатольевну порадоваться. Можете написать в комментариях ей теплые слова. Она, в принципе, все комментарии читает. Всегда они очень трогают ее до глубины души. Я думаю, ей будет приятно. И как мы с ней договорились, где-то недельку через другую уже снимем какой-нибудь ролик и сюжет. Уже в новой ее квартире, которую она сейчас получила, уже есть жилье, чисто ее жилье, где она как бы живет, и она будет полноправной хозяйкой. В принципе, с чем я нас всех и поздравляю.